Вот когда я на платформе все... Oh, oh, oh. Почти, почти. что <свист> <свист> <свист> ответишь человеку, Леня? Да. <свист> а, голая, знаешь, как это? <свист> <свист> <свист> так, нет. Голая. Нам лучше надо что-то одевать или нет? Она голая. Я Иисус! и ты снимаешь? Звезда! Помоги! Маша! Такие великие открытия! Космонавтики! До Луны долетишь! До черной дыры долетишь! Ты раб от ферма Стива? Да. Добедеть вниз. Ну, а, но ей ну, же и так под землей. Ну, Что то проблема? Я теперь прыгну тут дом. Спорим. Дави? Давай, давай, давай, запрыгнем туда. Дави? Что, наверное, по факту забраться нельзя? Да, потому что не всегда всё получается. Фигня какая-то, пойдем отсюда.